Дороги из солнечных панелей – реальность наших дней. В одном из выпусков рубрики «Дыхание жизни» мы рассказывали о дорожном покрытии из переработанного пластика. Однако герои этого видео решили превратить дороги в настоящие генераторы электричества. Семейная пара из США, Скотт и Жили-Бруссо, разработали проект под названием Solar Roadways, идея которого состоит в том, чтобы заменить обычное асфальтовое покрытие на шоссе и пешеходных дорожках полотном из солнечных панелей, способных вырабатывать электроэнергию. Солнечная панель, напоминающая по форме соту, изготовлена из фотогальванических элементов, покрытых сверхпрочным текстурированным стеклом, которое может выдерживать экстремальные нагрузки и поддерживать стандартное сцепление шин. Разработчики проекта утверждают, что им удалось предусмотреть практически все необходимое для того, чтобы дорожное покрытие было максимально удобно для использования людьми. За счет встроенных панелей светодиодных лампочек обеспечивается подсветка дороги в ночное время. Генерируемая панелями электроэнергия может быть использована для подзарядки электромобилей. Благодаря подогреву в холодное время снег и гололед не страшны такому дорожному покрытию, а талая и дождевая вода стекают по системе отвода в специальные фильтры очистки для последующего использования в сельскохозяйственных целях. Есть система самоочистки от антифризов, масел и других загрязнителей а также сигнальная система, предупреждающая о неисправности солнечного модуля. В дополнение ко всему, подземные соединительные туннели под таким покрытием могут использоваться для прокладки оптоволоконных каналов для интернет и других коммуникаций, которые смогут легко обслуживаться благодаря простому доступу. Разработчики отмечают экологичность производства, так как все панели сделаны из переработанного пластика и стекла. Солнечные дороги посредством выработки электроэнергии смогут окупать себя и покрывать все расходы на их содержание. У авторов проекта амбициозные планы по установке таких солнечных покрытий на всех дорогах США, чтобы в избытке обеспечить страну чистым источником электроэнергии и снизить выбросы парниковых газов на 75%. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей технологии использования дорожного покрытия и солнечных панелей.